Сегодня мы собрались, чтобы отпраздновать трансформацию нашего нового жителя. Что вы сделали с моим мужем? Вы новоприбывшие? Ну, да, сразу видно. Ведь вас еще не трансформировали. Том? Как вам удалось попасть в наш город? План такой. Я отправляюсь отсюда завтра на рассвете. По прибытию на остров у меня будет три дня, чтобы найти отца. стоит попробовать. Держись, пап. Я иду к тебе. Держитесь крепко! Вот он. Остров теней. Ну а как же история о пауке по имени Моргана? Твой отец верил в нее. день, когда он исчез, он хотел отправиться на остров в поисках сокровищ. Что-то подсказывает мне, что твой отец недалеко. Этой осенью. Вы останетесь здесь навсегда, вместе со своим лающим котом. Я не дам вам рассказать людям об этом месте. Из каких пор коты стали выть? Юрий Стоянов. Его отец был Fox Trier. А О, брус! Екатерина Скулкина. А лучше! кусочек за тетю Энни! Илана. Очень хорошо. Зачем ты со мной это сделала? Яблочко. Здесь становится жарковато. Ты прав. Мы уходим сегодня. Гоу, Феликс. Чего вы на меня так смотрите? Ничего.